Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я хочу поделиться своим опытом и рассказать про удивительный и уникальный инструмент, который нынче набирает популярность — доски садху. Сам этот инструмент был использован еще в древности йогами для обретения специфических и духовных состояний сознания, для расширения сознания, для расширения восприятия, для работы над собой как древняя духовная практика. В современности этот инструмент все больше и больше набирает популярность, потому что быстро, просто и качественно может дать достаточно серьезные результаты. Давайте рассмотрим, как работают эти прекрасные досочки. Дело в том, что становясь на них практик испытывает вначале резкий стресс. Наше тело устроено таким образом, что на стресс оно реагирует резкой выработкой, выделением энергии. И эта энергия, пройдя через все наши центры, наши энергетические центры, наши чакры, изменяет состояние сознания, оказывает и терапевтический эффект, и эффект, связанный с духовным опытом. Я, когда познакомился с этими прекрасными досочками, уже несколько лет медитировал, занимался йогой, занимался духовными практиками. Когда первый раз на них встал, понял, что это уникальный инструмент по работе с энергией, по управлению энергией, который дает позитивные результаты на всех уровнях нашей психики. На первом уровне это наше физическое тело, он оказывает оздоровительный и омолаживающий эффект. Когда энергия поднимается и проходит через все тело, можно поработать с блоками, с зажимами и так далее. Второй уровень ⁇ это работа с нашими эмоциями, с нашими ощущениями и непосредственно сам подъем энергии. То есть если вы хотите взбодриться, если вы хотите повысить вашу плотность энергетическую, получить заряд силы так называемой, то досочки для этой цели тоже являются отличным инструментом. Более того, можно работать также с исцелением от психологических травм. Если вы становитесь на доске, вспоминаете ситуацию, вы попадаете в специфическое состояние сознания, в котором можно пересмотреть травматичный опыт, пережить его в другом состоянии, отреагировать, отпустить боль и найти новый взгляд. Далее доски можно использовать для усиления своего намерения. То есть вы создаете намерение, четко формулируете его, становитесь на доски. Доски дают вам подъем энергии, и с, большей, с большей энергией, с большей силой вероятность реализации вашего намерения усиливается многократно. Также, что самое главное, эти досочки можно применять, для духовных практик, для управления вниманием, для медитации, для того, чтобы получить специфическое уникальное состояние сознания, в котором останавливается внутренний диалог, и вы активируете скрытые ресурсы вашей психики, такие как предвидение, интуиция, ясность мышления и так далее, и так далее. То есть вы подключаетесь непосредственно к космическому потоку для того, чтобы получать ту информацию, которая соответствует вам, вашей душе, вашему духу. Таким образом, эти досочки при грамотном использовании являются очень мощным инструментом как исцеления, так и познания. Ну, непосредственно поговорим сейчас о самих досках, какие они бывают, и вот рассмотрим на том примере, который есть у меня. Что нужно знать о доске? Первое, конечно же, это шаг гвоздей. Чем шире шаг, тем сложнее становиться, потому что вы получаете более такой острый интенсивный эффект. И болевой эффект, и эффект подъема энергии, соответственно. Для начала я бы рекомендовал использовать доски от 8 до 10 мм. Вот у меня это, например, десяточка. На них можно вполне себе становиться для начала, и практиковать. Далее есть два вида досок статические и динамические. Статические доски в них гвозди закреплены жестко. Динамических они двигаются, как будто как на пружинках. И тот и тот эффект, и те другие доски дают свой позитивный эффект, однако на динамические становиться легче, вход более плавный. Это дает возможность практику более плавно познакомиться с этим инструментом, уменьшается болевой порог и, в принципе, становиться немного легче. Вот. Доски, где гвозди закреплены жестко, они, конечно, дают сразу такой резкий, резкий болевой, болевой эффект, который придется принимать, с которым придется работать. Что еще важно понимать, чтобы сами гвоздики были размещены ромником, так называемая сакральная геометрия, по которой энергия будет циркулировать вот с ног до головы правильным образом. Я в своей практике пробовал разные виды: и сакральной геометрии, и без сакральной. Скажу так, что именно где сакральная геометрия, подъем гораздо больше энергии. Ну Естественно, если вы становитесь на досочке 12-14 мм, это уже для Продвинутых, там гораздо больше болевой эффект, гораздо больше энергии, ну и требуется соответствующая подготовка и тела, и духа для этого. Поэтому начинается лучше с более простых вариантов входить в практику плавно, постепенно, безопасно.